Здравствуйте! Вас приветствует Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. И мы продолжаем рассказывать, как найти надежную и выгодную компанию для инвестирования. Это часть вторая. В первой части мы рассказали, где и как проводить скрининг. Ссылку на этот ролик вы найдете в всплывающей подсказке или под этим роликом. А сейчас мы расскажем, как читать и скачать отчет компании и на какие параметры нужно обратить внимание. Итак, мы знаем что за компания мы знаем тикер и для того чтобы узнать чуть больше о компании мы переходим на сайт здесь можно использовать любой сайт с информацией ну, в данном случае сайт загс чтобы близко познакомиться с компанией необходимо зайти на сайт вбить тикер на загсе это называется полный отчет о компании здесь можно прочитать чем компания занимается то же самое можно сделать на Яхо, можно сделать на любой другой такой платформе, но на Яхо, вы видите, вон, больше намного информации, может быть, это к лучшему для понимания. Так, Ну а далее мы идем на сайт компании для того, чтобы подробнее с ней познакомиться на сайте информации еще больше можно покликать по пунктам ну и соответственно узнать чем она занимается но ну, эта компания она занимается э, разработкой мобильных приложений и здесь мы можем прочитать что она занимает третье место в мировом рейтинге на google play среди разработчиков неигровых приложений ну то есть достаточно такая сильно уверенная компания оказывается не знал до этого так Дальше. Для того, чтобы нам эту компанию проанализировать, необходимо занести из э, отчетов, отчет о доходах, балансовый отчет и отчет о движении денежных средств, из трех отчетов в таблицу перенести данные для того, чтобы посчитать коэффициенты. Некоторые, некоторые такие финансовые соотношения, которые позволяют нам э, проанализировать компанию узнать ее финансовое здоровье, а в большей степени, конечно же, сравнить с другими, чтобы понять, насколько она сильнее своих конкурентов и стоит ли эту компанию покупать. Итак, данные я заранее перенес. По компании вбиваем тикер, заполняем правую часть, ну вот эту вот часть начала, да, по отчетам. Вот отчет о прибылях и убытков, это из балансового отчета, это из э, отчета о движении денежных средств. Пункты здесь заполняются не все. Мы берем капитализацию, э, продажи, прибыль, валовую прибыль, чистую прибыль, количество акций, э, текущие долги. Текущие долги. Если есть гудвил, гудвил, кстати, есть не у всех компаний, а не материальные активы тоже могут быть, а могут и не быть. То есть это нужно смотреть в отчетах. То есть может быть Goodwill, но нет нематериальных активов. Могут быть нематериальные активы. Здесь, видите, есть нематериальные активы. Вот. То есть с этим, я думаю, что разберетесь. Они могут быть, могут не быть. Но а остальные пункты быть э, обязательно должны. Так, текущая задолженность, затем общие, общие долги – акционерный капитал, сколько он есть, и зачет о, денеж... о движении денежных средств мы берем доход от операционной деятельности, ну это основная деятельность. Если компания разрабатывает приложение, то, соответственно, она эти приложения продает, ну значит вот это вот основная деятельность есть от продажи, да, и чистые денежные средства от финансовой деятельности. То есть, деятельность по привлечению финансовых потоков, либо, ну, либо они деньги привлекают, либо отдают долги. Ну, то есть, вот эта финансовая деятельность. Так, ну что, цифры мы указали, теперь остается нам перейти к коэффициентам. Переходим ко второй части таблицы, где рассчитываются коэффициенты. Они рассчитываются автоматически, исходя из той информации, которую мы ввели в первую часть. И нам остается только полученные цифры сравнить с нормативом в каждом пункте есть этот норматив, который нам э, говорит о том, что компания надежна и готова. Есть у нее перспектива роста. Вот. Правильнее, конечно, будет сравнить еще и с конкурентом. Поэтому я предлагаю прямо сейчас перейти э, на сайт и выбрать э, какого-нибудь конкурента для того, чтобы сравнение было более правильным. Допустим, это будет сайт загс.ком. Э, здесь это находится конкуренты в пункте сравнения с промышленностью. Целый список тикеры. Можно кликнуть на любой тикер и посмотреть вот такую вот краткую информацию, исходя из этой информации, либо из графической информации. Можно сделать вывод, интересно ли будет сравнивать именно с этим конкурентом. вот Можно зайти в каждый профиль, посмотреть более подробно, чем занимается такую краткую информацию. но ну, Я думаю, что мы... Этим пока заниматься не будем, это вы сделаете самостоятельно. Возьмем первую компанию, которая называется J2 Global, и всю необходимую информацию из финансовых отчетов перенесем в таблицу. Теперь вся информация у нас в одном месте и можно будет легко анализировать. Такой таблицей пользуются все ученики нашего курса. И если у вас еще до сих пор нет этой таблицы с разъяснениями и списком отобранных нами компаний, то для этого перейдите по ссылке и получите такую таблицу. Вот тикеры компании, какие показатели какой относятся. И здесь, наверное, необходимо пройтись по каждому пункту, чтобы иметь представление, что это такое и на что он влияет. Ну, предполагаемый процент роста прибыли в течение года. Я думаю, что этот показатель понятен. Нам интересен показатель, который более 15%. Здесь мы сразу можем определить лидера. 51% CMCM и 7% JCOM. Надо сказать, что эти цифры мы тоже берем со вторичных источников они могут быть и на ЗАГСКОМ, и на Финвиз могут быть на сайте компании эти цифры могут немного разниться но в принципе они скажем такие более или менее в одном интервале находятся ну скажем там 51 или 48 не принципиально самое главное что мы видим в целом перспективу роста так, следующий показатель – это tangible book value. Тот показатель, который нам говорит реальную себестоимость акции. Этот показатель нужно обязательно всегда считать. Его не бывает на аналитических источниках, бывает только book value. Ну и, подводя итоги, можно сказать о том, что компания J.com находится, так скажем, на пике. Ну, что, в общем, и все показатели об этом говорят. И предполагаемый процент роста, и отношение стоимости акции к доходу. Также соотношение долгов к капитализации. Мы видим, что она достаточно переоценена. И здесь, там, скажем, доход 33%. Здесь, наверное, он уже получен, вот этот вот максимальный доход по этой компании. Может быть, некорректно, конечно, такое сравнение будет, но все-таки компания j уже выросла, то есть мы немного опоздали, ну а компания CMCM -CM еще не выросла, то есть мы можем еще успеть сесть в этот вагон и получить прибыль. Ну вот примерно таким образом мы можем сравнить две компании. Интересно еще то, что на сайте, вот, например, reiters.com можно посмотреть по компанию, вернее сравнить компанию 77 в данном случае с промышленностью и сектором, то есть по коэффициентам, какие по компании, какие по промышленности.